Я хочу сыграть песенку. давай, Я сижу и смотрю в чужое небо Из чужого окна И не вижу ни одной из знакомой звезды Я ходил по всем дорогам и туда и сюда Оглянулся а и не смог разбить стены Но если из кармана пачка сигарет Значит все не так уж плохо на сегодняшний день на самолет все и крылом, что взлетая, оставляет реплешки. И никто не хотел быть виноватым без вина, И никто не хотел руками жар закрывать а без бусовки, а не в русских. Из музыки не хочется пропадать, но если не стало не важно, всегда верт с нашим все и так уж плохо на сегодняшний день. И берет на самолет все лебей ставкариум, что взлетает, оставляет.